Так, так что-то оно заело, блин. Я хотел приветствие, блин, оно заело. Ладно, так что мы что будем делать, друзья? Всем привет, с Макс Прам. Э, вроде бы давно, но не заело, все нормально. Ух ты, ё-моё оно заело. Начнем. Короче, монеты. прошлый ролик, ссылка в описании. 9 девять номеров. Э, за за все, короче, тысячи просмотров теперь будет платить нам. Вроде бы. Первые шаги. Эмоции просто за вышенные карточки. Короче, сколько у роликов, я вот не в курсе. Но я не до да, поланс. один доллар в месяц уже получше. таланты Я хотел канал узнать ролику показать. Короче, мы занимаемся первым место, У нас уже 508 подписчиков. То есть я прям оборот набираю. То есть первое место я займу. Короче, у нас тут 3-5 видео и сразу же монетизация 5 видео прикиньте так значит шанс по карточку очки харизма тут еще такого новенького на кручу ранен качать на ну, отвечаем дальше мы пойдем учиться потому что это я по -по понимаю Раз, видео good good good что я понимаю будет очень плохо учиться без еды конечно мы <Discinda> идем <смех> <смех> не попал по ну, ладно школьно заняться не осталось миссии, pues, короче, вроде бы все плохо, с урчом бы, ну ладно. просмотр лайков, то есть хайп, хайпит, хайпит, хайпит, блин. Oh как... О, майга, как? Так, еще. ух ты, маза глаз. Я за школу. Отлично. У вас только что появились очки таланта. Ну ролик, очки таланта. каждого ничья, ничетный уровень. Вы будете получать? одно очко для улучшения или изучения новых типов видео откройте очко под его ну, вот очки то он так а во Трати. О, ладно тут у нас уровень впечатления спешите впечатления и на давно вышедшая игра чтобы заинтересовать ваших поклонников впечатление пыли не вкачинал Ладно, впечатливо тоже ходится. Казуал, уровень. Угонченные спортмины, спортивные социальные игры, а также платформы песочники и головоломки собирают на 10% просто больше лайков. Да это такой себе Я ж эти Так и так. Угонченные спортивные социальные а также платформы со страшно. Лайков. Лайки такой силы а вот комментарии это что-то новое, я вам На уровень доступ новый контент. себе себя срешу, что, блин, кому-то что угодно, что там, поговорить. Привет, Андрем Prime. Хочу сделать видео шо того, что я играю, но не знаю, как его записать и от может можешь сделать это за меня и потом прикать, я отправлю тебе игру. Блин, знаете, я прям тоже хочу ренавить так кому-то поручение геймплея геймплея награда и не профессиональный профессионализм а ашон а мне а, посылку куда нам что да? такое ютуб какой-то ладно вот он снять ролик посылка отправиться на буков ротиру низко низко ничего не дал 7 декабря 30 декабря релиз блин а что мне дал кто вот он я не пишет сложил а, да ну геймплей геймплей превью лай геймплей так на раньше даже не будем хайпить ну ладно но деньги на ну, важнее боярность такое себе уже ну все уже хайпить ну, блин, ну, Лизун понравилась, часть первая, вторая уже хайп есть, блин, уже заканчиваем, ну ладно, нам преимущество дает, кажется, что для слабаков, но он там у нас, капец, конечно, эмоции через край, let's go. Теперь надо смотреть, что тут есть, кстати, вот такой капец, что вот вы нашли скрытый предмет, убийственный взгляд, хау, смешные критики сейчас смешные критики там просто две штучки видеоролика это очень важно так нам в принципе все хватает все окей монтаж я хотя по барам но ладно так у нас минус у нас плюс так монтажа не хватает на компьютер сломался блин я же вижу так примерно с ну, ладно у нас. состояние пока а мне не хватит за это упс кажется мой пока начал лагать нужно проверить его состояние информация починить пока можно было посмотреть критику состояние пока улучшить его или починить он уже начал доста доставлять проблемы поэтому лучше починить его починить его сейчас пока он окончательно не сломался ремонт 10 долларов статус пока блин. хотя можно было Типа, покупай пока новый, но это деньги, то есть, ладно уж. Надо было, чтобы он реально сломался, я купил новый, это ези деньги сэкономим. Хотя это можно продать, бы в охрене за такую. Ком компьютер, теперь компьютер починим, и мне хочется присмотреть для него новые детали в компьютере в магазине. Пос поспать, в ма попасть в магазин, можно щелкнуть на надпись «Улучшение». В этом магазине можно купить разные состояния для повышения производительности компьютера, каждый компонент дает определенное количество очков по визуализации, а здесь также можно улучшить программу для монтажа, чтобы, чтобы получить еще больше эффектов. Да, монтаж нам нужен, нужно Купим. Можно подождать, пока это видео не загрузится. Толпы и килипуна, так бургер, кеймплей, компьютер, разноцветный шет. Доля рынка. Ну ч себе поглобней? Так что там 2к долларов нужно продолжать пока видео не загрузится, подождать. За жду жду блин. Наушники. За наушник Так, давай. Так, тогда на эту загрузку. Потом монтажик вроде бы у нас э, 2 доллара Давай поговорим ближе подышок у меня так окей там хапис очень нажимаем мало ну ладно ну то еще дали бабло он дали больше спасибо за публикацию видео адам Прам. я расскажу друзьям что у тебя талант штраф за модерацию спеть интерес за будущее день зашло кстати, в скором времени состоится игровой конгресс, где вы сможете познакомиться с лагерами и купить ретро-консоль. Чтобы упасть в дампу, приобретите билет в приложение телефон-календарь. Блин. Мероприятие сохраняется в календарь телефона. Если мне хочется пойти туда, нужно было открыть приложение и подвести участие посетить мероприятие. Возьми телефон, открой календарь, открой мероприятие. Эм. телефон? А, я вот, открыл календарь. Вот он. Успех учебе за месяц. Точно нужно пару штук походить и все нормально. Карьерская доставка, компьютер наушники. Э, давай сюда в февраль. Получи билет. Вот, за -э, закрой телефон. Что? Закрой телефон, посетить мероприятие. То, что мне закрыть его? Положение 24 часа. Ладно. Получаем, короче, 5 февраля. Давай. о цель билета ух ты цена билета 50 долларов них ничего себе требовать а, требовалось подтвердить участие через приложение, иначе не могут не пустить за вход шум мне снова брали, блин, делать цена билета там мне не поплавлен один блинчик на навалить отсюда на работу Шестом, погнали на работу Разные газеты. Штраф. А что будет, если вы останетесь здесь? А ну я уже на работу. Блин. Вот засада. Кстати, я еще и уставший. О! Посетить выставку. Я что-то скочил скачу Низкая потребность, я понял уже. Спать. Блин. Не будешь чисто я тогда не, не буду тебя накажу, только не плачь тогда, ладно? Болиночка. Там еще половина позд учиться. И все будет нормально. Пам. Так, у нас бьет деньги появились откуда-то с неба, короче, упали деньги. Ну ладно, оставить если нужно скорее время. Вот, в принципе, ну. ну. в принципе, это классно. Let's go. Только месяц учебы учебник вроде я получил. Да, покушаем. Ближайший тест. Тест. Ближайший тест. Давай, давай пойдем. У нас, кстати, тест какой-то. Успех учебе. Блин, нам нужно учиться скорее хоть половину, блин. Похавать. Учиться. Срочно. Короче, мы занимаемся учебой Потихонечку. Играть будем, кстати, челлендж вроде как, нам быстрой То есть, это уже три часть, то есть, нужно как-то успеть. Короче, снял новый видеоролик с ним. Продолжение этой темы. Ко-хайп -а не убежал. Вот. А что у нас там? Принесло наушники. Блинчик. Ладно, число 6. Думаю, хайпа нет еще раз. Если нет, то нужно еще деньги на дубай, чтобы купить игру новую консоль. Вы начали запись. Приветствую всем, про прият. Вот ну такой прият, привет. Эмоции через, через край, что мы лучше. Естественно, самое лучше берем. Кстати, нас уже прокачают что-то. Уже как-то легче, но много. Так, ну окей, монтаж только, блин. Страдает. Погнали, короче, допускаем. Э, интерес упал, конечно. Ну, блин, у чебана, значит, учеба. Погнали. Пока есть время. Мы надыбаем и типа у нас миссия. Да, вроде бы. Э, назад в школу. Сходи в школу, цели Даже деньги взять. Сколько дадут? Опыт. Завершение. Э, финансы, канала карточки. Так, блин, проход, короче, надо тут, если хочешь быть тюберным, надо быть прям таким четким чуваком, чтобы прям жить этим. Ох, жесть, конечно. Комментарии, что а что я пошел, куда я пошел, учиться, брат? Я реально это сделал. Ваши оценки, 30 плюсом, сдану оценку на финальном тесте в этом месяце, принят А что если я не сдам? Я сдал бром но что если я не сдам? Будет припинки, интересно. Я на будущем посмотреть пока Так что ставь лайк. Посмотрим. Ну, кто ну кто так сдает экзамены? Всего лишь тройка с плюсом. Тебе нужно больше заниматься, чтобы успеть написать следующий тест. В любом случае, держит вас в качественно Вау, thank you, Вау, thank you, Сюда. Что нас дальше так, успех в учебе за месяц. Успех в учебе. То сколько ж можно? Чувак, я тоже в шоке. Давай, комментарии, короче. Хай понял, круто ну, на конечно, минус, там 30 дней ну ладно, в принципе. Дом все получится. чуть нас пришел. пришел один чувак что-то хочет. Видус в монерации, бонус интереса. Привет. Проема. Сегодня со мной в кино. Не хочешь зависеть? Завышать твоё ожидание. на мне поговорить это о том, что от этого отличается карточка. Ты как? Хорошо, давай. Так, одеваться. Что там есть? Базовый стиль. там блин, что у меня было или что? На мероприятие. на мероприятие. На кино, короче, поехали. Я устал, есть хочу, спать хочу. Жесть. Короче, принес меня так с тобой. Чак, я ютубер, я ютубер. Выговорить, выговорить, выговорить. Поговорим, я усталший ютубер. Эй, Маша, одолжите меня кира, блин, когда хочешь. Спасибо. Я не знаю, конечно, чем мне заниматься, но вот он. Аня, можно строить профиль. Тиграми а ты, чем? ты тоже романтик. Наша компания. Настрели. Поговорить о яхте. Ха -ха. Давай. А фильм, блин. Нам было фильм. Хоть и слухи, что мы сможем устроить вечеринку на яхте. Надеюсь, это правда. Стрел курсах, музыка. Да, о курсах. Ты хоть учишься там? тебе не пацаны у нас понимается такого тоже прямо сейчас я изучаю курс мелокулярная кухня столько нового капец сколько друзья заводим в деньгах два в деньгах это точно деньги хочет я тоже поговорить здравствуй меня зовут кэренс я торговый представник компании Саджо, надеюсь, мы сможем струничать в будущем. Окей. А ты? Можешь представить себя жизнь в космическом особняке? Но ну, а там будет жить только избранные, наверное, когда-нибудь. Ну да. У людях. Давай у людях похоро говорим. Короче, у нас только друзей появилось, короче. Короче, ну кто-то очень знакомится. Людях. Надеюсь, условия нахвора нет, доставляет вам какое удобства. Я, конечно, припоминаю. Ой, здесь слишком много, народу. лучше было бы остаться дома. Ладно, ладно, ладно, я пойду. Куда дальше идем, короче? На кино идем. С кем мы разговариваем? Что, кино, да? Ладно. Извини, но у меня нет больше на тебя времени, со столькими надо еще поговорить, было приятно. А, ну ладно. Жесть, любская жизнь, надо привыкнуть к этому еще. да пошли, пошли, пошли к кино. Я уже не хочу, На стах вот эти друзей. Не, ну хотя можно. Ну айти трейд Если учитывать как много видео, ты загружаешь у тебя много подписчиков. Ну да. Как нам подписчиков? 146. Что ты двести. Просмотр. для прессы. Блин, я уставший и знаком. Капец, ну, да. свою очередь. Да ты меня достал. Говорить свое совсем без понятия, но яхта это место куда хотят люди, люди моды и гламури так так ну да <плес> да это конечно прекончено да. давай нету сил <плес> нету сил но все же мы это сделаем Ладно, хватит позирать, мы заканчивать. вас все равно никто не знает. Вот, вот ужасно. Говорит в играх. Играют то для детей. Я не разговаривал об играх. И юри игрок, игроки мне не интересно. Что ты такое? Света Хм, мы с тобой об этом подумать, продолжение. продолжении. Ну, а, игры за, за всех. Да. За всегда вот. Короче, уже устал, пошли домой. Друг. Тут столько людей, шопец. Не хватит на себя, пошли уже. А, как домой вернуться? А что если я хочу домой? По нему да, блинчик. Вот так вот теперь знакомился. Выйти в зал, то есть это просто, а? Окей. да? Окей. А что теперь скажешь, прям? О, ого, супер, Пока еще есть место. Хотя чем рядом, тем лучше, ну ладно. Так, так, так, давай сюда. Прям. Вернулся. Так, у нас сейчас с момент получается. Ладно, на в следующей серии. Всем пока. Лайк подпискам.